Стереотип – это заранее сформированная человеком, мыслительная оценка чего-либо, которая выражается в стереотипном поведении. Сейчас мы вам расскажем о нескольких стереотипах о Германии, которые распространены в людей петербурге в Первый стереотип – немецкий язык, грубый. Поразительно, но до сих пор бытует мнение, что немецкий – это грубый и некрасивый язык. Но люди, изучающие, убедят вас в том, что это всего лишь предрассудок. В основном, данный стереотип складывается из-за фильмов, в которых показаны немцы, преимущественно военных. Однако сами немцы во время разговора не перепрыгивают с тона на тон и не кричат во все горло. Из-за этого немцы кажутся скорее холодными и сухими, нежели агрессивными и экспрессивными. Но когда ты начинаешь учить язык, то понимаешь, что это всего лишь стереотипы. Немецкий мягкий и спокойный. Второй стереотип. У немцев нет чувства юга. Это неправда. Но для того, чтобы понять всю суть немецкого юмора, необходимо прекрасно знать язык и особенности культуры Германии. Третий стилетик. Немцы не гостеприимны. Естественно, все зависит от конкретной семьи. Тем не менее, немцы частенько заглядывают друг в другу в гости. Но перед этим обговаривают формат посещения. Если вас зовут на кофе, значит, в гостях вы ничего не сможете выпить, кроме кофе. Когда же немцы зовут к себе на ужин, то не ставят себе цель поразить всех своим кулинарным мастерством. Главная цель – общение. Четвертый стереотип – пунктуальность. Немецкая пунктуальность известна почти всем с самого детства. Особенно выделяется немецкой нелугольной опознанием. Однако, туристический опыт показывает, что немцы вовсе не отличаются какой-либо особенной пунктуальностью. А сами немцы не выделяют пунктуальность как национальную особенность. Например, в немецких кузах студентам официально разрешено опаздывать на 15 минут. Это называется «Академишей фиртельштурм». Пятый стереотип – третий рейх. Современная Германия – это не третий рейх, и ничего общего с ним не имеет. Сейчас действуют совершенно другие законы, которые, к слову, ограничивают людей, романтизирующих идею о том, что Также процент неонацистов в Германии ничтожно мал. Удивительно, что в 21 веке мы можем обнаружить людей, которые привзято относятся к Германии из-за ее исторического прошлого. Даже можно обнаружить людей, Которые относятся к немцам с неправильной, нерациональной и нерманофобской агрессией, например, независимой организации антифашистов. Хотя, казалось бы, должно быть все наоборот. Последний стереотип это немецкая музыка. Многие думают, что немецкая музыка является жесткой и тяжелой. Скорее всего, данный стереотип навеян музыка индустриальной метал-группы Рамштайн. Также нельзя отметить влияние Рихарда Вагнера, который принес тяжесть классического музыка, Однако немецкая народная музыка совсем не отмечается особой тяжестью. Наоборот, в ней легко находятся легкие и запоминающиеся мотивы, доступные для любого слуха. В заключение мы лишь хотим сказать, что немцы такие же люди, как мы. Поэтому не стоит формировать свое мнение о стране, лишь спрятать. Каждая народность в мире уникальна, и у каждой из них есть свои характерные особенности. Именно это уникальность делает наш мир таким ярким и разнообразным.